Причем наиболее вероятный кандидат на сборку в Калининграде — седанчик Синова D50 — когда-то даже был сертифицирован. Кроме того, «Автотор» готовит электромобиль собственной разработки. Рабочее название трехметрового микро-хэтчбэка «Янтарь». И еще одна новость об оживающих заводах. Как известно, кроме площадок в Тольятти и Ижевске, «АвтоВАЗ» теперь курирует бывший завод Ниссана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 В свою очередь, другая промышленная группа, Solers, выкупила долю Mazda в совместном заводе, который с 2012 года собирал японские автомобили в порту Владивостока и двигатели к ним. Как и анонсировалось, сделку закрыли за 1 евро, но Mazda тоже оставила себе опцион на право обратного выкупа, правда, в течение всего лишь трех лет. Попутно переименовано Юрлицо. Mazda Solers Manufacturing Cruz теперь называется автомобильные индустриальные технологии.